И снова всем привет! Ребятки, у нас сегодня детки. Вот смотрим ножки, наступают плохо на правую ножку, сгибает ее в сторону, да? Девочка Снежана, два годика, да, Два с половиной, Вот мы, соответственно, укорочены, получается, задние мышцы и проножены вместе с сухожилием, поэтому вот здесь она даже не сгибает. Вперед, поэтому ходит на носочках. Но уже после первого сеанса уже выровнялась вот эта ротация. Да? И осталось только вот с такой поработать. Обязательно детки с мамами. Приходят, мамы их отвлекают. Чтобы не было боли, страха Все делают без резких движений. Вот видите насколько ногу поднимают. Да, чуть -чуть, чуть -чуть. тянется задняя, да? Вот, сейчас мы ее подровняем Уже, по крайней мере Вот, отваливается стопы одинаково в стороны Тазовые кости Чуть-чуть, на месте ну, вот, такими мягкими движениями, без щелчков Без дерганий резких, да, чтобы не травмировалось Ребеночка мы все это выправляем. Да, и вот смотри, бутики. Так что и с грудничками тоже работаем. Мне же тоже головку вот, все мягко, естественно, безопасно. Подписывайтесь на канал Олега Гудлина.